Рассмотрим данные статусы. Первый статус обрабатывается. Если в своем личном кабинете вы видите такой статус, значит ваше заявление находится в стадии обработки и центр занятости ищет вам подходящие вакансии по вашему заявлению. Следующий статус зарегистрировано. Если появился данный статус, значит вас зарегистрировали в качестве лица ищущего работу. Не путайте это со статусом безработного, потому что для того, чтобы... Получить статус безработного нужно, чтобы прошли как минимум 10 дней, в течение которых вы не смогли найти себе работу с помощью центра занятости, в который подали заявление о пособии по безработице. Следующий возможный статус до заполнения сведений. Если у вас появился такой статус, значит вероятнее всего в ваших документах обнаружены какие-либо ошибки и их необходимо исправить. Для этого вы заходите в свой личный кабинет, находите свое заявление, открываете его и смотрите, какие параметры центр занятости просит откорректировать или актуализировать. Вносите соответствующие изменения и повторно кликаете «Отправить для рассмотрения». Когда в вашем личном кабинете появится статус «Запрос сведений», это означает, что центр занятости направил запрос в пенсионный фонд с целью получить сведения о вашей трудовой деятельности. По этой причине в заявлении и в резюме целесообразно указывать достоверную информацию для того, чтобы она не расходилась с теми сведениями, которые работодатели предоставляют в пенсионный фонд. Следующий возможный статус «Сведений недостаточно». Если вы получили такой статус – Значит, ваш работодатель по каким-то причинам не предоставил в Пенсионный фонд сведения о том, что вы уволены из, из данного предприятия. Наличие такого статуса исключает возможность постановки вас на учет в качестве безработного. И соответственно исключает возможность получения пособия по безработице. Каким образом можно и выйти из данной ситуации? Самый простой способ связаться с вашим работодателем, выяснить, подавались ли сведения в пенсионный фонд. Если не подавались, то соответственно нужно надавить на работодателя, чтобы он быстро подал данные сведения. Как правило, с подачей таких сведений проблем не возникает, потому что практически все работодатели работают с пенсионным фондом, как и с налоговыми органами по сети, поэтому данные сведения можно отправить в пенсионный фонд в течение буквально одного дня. Обратите внимание. Если вы не можете найти общий язык с работодателем, то соответственно нужно сразу подавать жалобу в инспекцию по труду. Данную жалобу можно подать онлайн. Ссылку найдете на моем сайте. Переходите по ней и оформляйте соответствующие документы для того, чтобы разуметь вашего бывшего работодателя. Следующий статус предложены вакансии. Это означает, что ваши резюме отправлены потенциальному работодателю и в личном кабинете вы сможете отслеживать все прохождения собеседований с работодателями, которые вам направлялись в качестве потенциального места работы. Чтобы посмотреть данную информацию, в в личный кабинет на сайте Труд всем, в меню выбираете отклики и приглашения и здесь у меня в данном случае ничего нет, но у вас если будут отклики, вы соответственно здесь их увидите. Обратите внимание, минимальное пособие по безработице на сегодняшний день составляет всего 1500 рублей. Следующий статус назначено пособия. Говорит сам за себя, вы прошли все этапы необходимые для признания вас безработным и вам назначено соответствующее пособие, которое вы будете получать либо на счет, который указали в заявлении, либо почтовым переводом, если выбрали такой способ получения пособия. Если вы нашли работу, соответственно, вам пособие не полагается и в вашем личном кабинете будет стоять статус «Трудоустроен». Если вы по каким-то причинам решили отозвать свое заявление, то обновится статус и будет указано, что ваше заявление отозвано. Обратите внимание, что на текущий момент максимальный размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей. И последний статус, который может появиться в личном кабинете, это «Отказано в пособии». Значит, по каким-то причинам вы не подходите под категорию безработных лиц и, соответственно, не можете получать пособие по безработице. В целом, процедура оформления пособия по безработице на текущий момент достаточно простая, не требует сбора лишних документов и легка в реализации в течение буквально 30-40 минут. На этом все. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом, подписывайтесь, если хотите. Увидимся в следующем видео.